Здравствуй, мистер Икс. Я знаю, ты хочешь остаться им Нет проблем. Посмотрим на твой заявленный запрос. Она ли моя судьба? Давай посмотрим. Она ли твоя судьба? Карта Ленорман никогда не ошибается. Да ты и сам это знаешь и чувствуешь. Ну что ж, посмотрим. Смотри, все при тебе вынимаю. Основная карта. И что будет дальше? Смотри. Начнем с того, что ты долгое время был одинок. Одинок ты был душевно. То есть партнерши, конечно, были. Их было даже много. Ты же гулена, гулена. Смотрел ты на них свысока. Ну, что ж поделать. Каких выбирал, он так и смотрел. Теперь, наверное, тебе становится смешно. Правда, судя по карте дерева? Здоровье уже не то. Ты понимаешь, что большую часть жизни это было вообще просто какое-то кино, но не твое. Ты как бы играл в нем главную роль, да? Но по сути-то, а что ты приобрел? Головную боль. И вот смотри, что сейчас происходит. Ты меняешься. Смотри, как ты меняешься. А что происходит? Почему ты меняешься? Да потому что ты встретил ее. Посмотри, как ты себя почувствовал медведем. Ты знаешь, что карта медведя – это карта секса. Такого жаркого, в котором ты просто не обуздаем. Вот это ты, вот смотри, вот ты, вот это ты. И смотри, искал ты ее в ближайшем обществе. И таки нашел. И видишь карта дерева. Ты нашел ее в своем же обществе. Возможно, по работе. Возможно, на каких-то гульках. Или концертах. Или еще где-то. И она твоя судьба. Потому что ты смотришь на карту дерева. Карту судьбы. Сзади у тебя прошлое, которое лучше не вспоминать. А впереди смотри на Карта встречи. И смотри, кто на этом коне белом. Узнаешь, Даже она. И она не просто так. Она в твоем любимом прикиде. Полуобнаженная, с жезлом. Как ты думаешь, что это за жезл такой? Думаю, ты понимаешь. Давай посмотрим, что ждать от твоего свидания. Раз. Во-первых, ждать острых ощущений. Карта коса. Давай посмотрим, что еще. Ну, острых, понятно, ты любишь остренькое. Ждать суперчувственных свиданий. Видишь, карта Луна. Ты будешь питаться, напитываться ее страстью. И что же в итоге? Карта Клевер. Удача. Тваша встреча была удачей. Она всегда будет приносить тебе только успех. Ведь ты поэтому и запал на нее что она принесла с первого же дня тебе бесконечный успех и драйв. Иначе бы карты медведь рядом с тобой не выпала. А еще ты романтик, который очень любит путешествовать по карте корабль. Ну что ж, Ленорман, как всегда, нам послужил прекрасную службу. Я тебя поздравляю. Если ты сейчас возьмешь и задвинешь шарики за ролики в своей голове, у тебя все сложится так как с ее стороны она тебя хочет но это будет недолго все зависит от этой карты сзади если твой туман зайдет на эту половину твоего будущего то возможно вот этих всех красивых карт не будет я думаю ты меня понял мистер Инкогнита. она твоя судьба и мечта по карте звезды, пока рада была помочь.